В эфир, кефир. Всем добрый вечер, прямой эфир. Пора выходить, обсуждаем Хабаровск и Беларусь. Добрый вечер. Открываем чат. Так, да, добрый вечер. Добрый вечер. Так, сегодня у нас 19-е, да? Да. 19 сегодня июля 2020 -го года. Канал народовластия. Вот сегодня мы сейчас. Да, у нас Георгий, сегодня на связи из Техаса, наш товарищ и партизан. да, да Георгий, вот я хотел узнать, потому что ну, связывался с тобой, и какие-то страшные вещи ты все время рассказываешь про то, что происходит по поводу этого коронавируса. Хотелось бы из первых, так сказать, уст узнать, что там происходит у вас. Ну, как вам известно, я, по-моему, в прошлый эфир с вами говорил на эту тему. Четыре республиканских штата открылись раньше, чем все остальные. То есть они не послушались рекомендаций. Это были Флорида, это, по-моему, был Аризона, Техас и еще один какой-то. У меня вылетело из головы. Вполне возможно, что Джорджия. Вот И сейчас, естественно, как и логично предположить, это эпицентры новой заболеваемости, эпицентры во Флориде все плохо, в Техасе довольно все плохо. Мой непосредственный регион, самая южная часть Техаса, которая граничит с Мексикой, вот у меня сейчас есть официальные данные, мне их рассылают каждый день, мне присылают обновления. То есть на всю долину у нас зарегистрировано 18 тысяч э, кейсов с начала эпидемии, 337 смертей и 7,5 тысяч человек выздоровело. Вот. Непосредственно в том регионе, где у меня госпиталь, это где-то около 700-800 тысяч, было зарегистрировано на данный момент 10 тысяч э, новых кейсов э, за последнее время. Извиняюсь, 1800, 1900 новых кейсов за один день. И что в общем привело к 10 тысячам и 240 смертей. Если учесть, что у нас 4 госпиталя, 240 смертей. А во, во вторник, по-моему, у нас за один день умерло около 20 человек. То есть на 4 госпиталя это 4-5 смертей в одном госпитале. Мой госпиталь, был, у него было 160 коек. Сейчас. Я помню, я вам присылал видео, видели, как насосы откачивают воздух. То есть на улице плюс 40, солнце шпарит, ну это практически тропический климат здесь. И я когда вам записал видео, в мою больницу пригнали военных. То есть вы понимаете, все плохо, когда у вас замаячили военные. То есть... Не хватает персонала, платят 100 долларов в час медсестрам, лишь бы они приехали, работали в ковидных юнитах. 100 долларов в час – это за смену они зарабатывают 1000-1200 долларов. Вот. Это Пригнали... медсестры, это младший медицинский персонал фактически, да. да? Да, это медсестры, это медсестринская зарплата. Я думаю, врачи получают намного больше. А Пригнали... вот вакцины, что говорят по поводу вакцины? Я где-то читал, я не могу, это было не в журнале, но я где-то или может быть в журнале, я где-то читал, что испытана вакцина довольно успешно, но это только, там же должно быть четыре стадии клинических испытаний. Вначале там испытывают на животных, потом на волонтерах, потом делают клинические исследования и слепое клиническое исследование, потому что люди не всегда объективны, иногда желаемое выдают за действительное. Вот. И он прошел она прошла только испытания в первом варианте. И говорят, что даже если будет, то не раньше, чем через 6 месяцев. Промышленно имеется в виду. Вот. Наш госпиталь пригнали военных медиков, пригнали, платят бешеные деньги медсестер и врачей. В, у нас сделали мобильные морги, потому что они имеют возможности избавиться от тел. Все, тел, все морги заполнены. Просто пригнали палатки, мобильные холодильники. Наш, когда здесь экстренная ситуация, главный судья региона берет на себя как бы власть. То есть он становится тем, кто реш, делает решение. Вот была пресс-конференция на прошлой неделе с главным судьей. И он сказал, что изначально все его очень сильно критиковали, почему не откроют полевой госпиталь. Но он сказал, что приехали люди из правительства штата, сказали, что из-за того, что у нас сезон ураганов, из-за того, что у плюс 40, полевой госпиталь открыть нельзя. И он был очень сильно раскритикован. Плюс пригнали 4 или 5 промышленных холодильников в 50 человек емкостью, чтобы хоть как-то эти тела куда-то деть. Потому что их некуда, просто люди умирают, и их некуда деть. Вот. Эм, так что довольно критичная ситуация у нас здесь. Вроде э, э, губернатор выступал и сказал, что нам пришлют денег, но пока никто их не видел. Э, губернатор э, очень сильно республиканский и очень сильно подмахивает Трампу. Um, и ничего не хочет делать. Не хочет даже признавать, что есть какая-то проблема основная. Вот. Uh, еще из больших политических новостей. Трамп первый раз носил маску на прошлой неделе, поэтому, наверное, испугался. Плюс uh, у него, в его окружении были случаи ковида. Uh, что еще? Um, Слушай, и... подожди, Георгий, я вот тебя перебью, потому что есть вот эти вот отрицалы, которые отрицают ковид. Пишут, все, все с вами 30. понятно. Спасибо за информацию. До свидания. Ну, ну, может быть, его в гости пригласить туда в ковидный, в ковидный, в этот корпус, да, какой у, у этого раковый корпус, а это ковидный корпус. Да, вот да, что да. ты можешь вот сейчас у тебя есть возможность этим отрицалом сказать, ну, что-то, я, я не знаю, что. Я понимаю, что им что-то говорить. У них земля плоская, ковида нет. Ну, что, ну, ладно. Но все, Но, все равно попробуй что-нибудь. Я могу сказать, что я одно время был довольно скептически настроен, особенно, когда у нас нет, ничего не было. Плюс в Америке есть ваши товарищи, их называют «безмасочники» они полностью отказываются носить маски и принимать какие-то меры предосторожности. Говорят, что правительство заставляет их носить маски, это антиконституционно. Вот. А когда их выпинывают ногами из магазинов, они начинают устраивать истерики, облизывать стекла, плеваться на мандарины и так далее. Что я могу сказать? Что Я надеюсь, что вы будете жечь больше 5G-вышек и приблизите революции в России. Но у нас ситуация критическая. У нас вот на полтора миллиона человек, по-моему, около 20 свободных коек в ICU, то есть в реанимации. А так, я разговаривал с врачами, и все больше врачей приходят к выводу, что это не естественный вирус. Он очень, он как тактическое оружие. Если у человека диабет, он страдает ожирением, у него повышенное давление и, не дай бог, какие-то проблемы с легкими, если у него начинается серьезная инфекция, он умирает. Просто без вариантов. Я разговаривал, в скорой помощи работает русская женщина-врач. И врачи скорой помощи, они идут на ковидный этаж и интубируют пациентов. Она говорит, что за две недели, когда она ходила на вот эти экстренные вызовы, за две недели из интубированных пациентов ни один не выжил. То есть как только с ковидом тебе засунули трубку в рот, и ты не можешь больше сам дышать, ты умер. Вот извини, ну ты знаешь, у меня практика в моей жизни показывает. Еще я вот помню прочитал это в записной книжке Петрова, но имеется в виду Катаева, имеется в виду Ильфа Петров. И вот он пишет, что относил Ильфу кислородную подушку и, значит, по, по опыту знаю, что когда начинают носить, мол, кислородную подушку, это все писец. И вот, ты знаешь, я тоже по опыту знаю вот в жизни Сколько знакомых, близких, если попадали на ИВЛ, даже без всякого ковида, ни один потом не это... Ну, все умерли. Все умерли в реанимации, кого поставили на ИВЛ. Поэтому я ИВЛ как огня боюсь, и только в терминальном состоянии. Наверное, смогу позволить поставить себе эту херню. Ну, чаще всего мы интубируем или ставим трубку. Это пациенты, которые приходят в критическом состоянии. У них сердечный приступ, инсульт и так далее. И довольно большое количество из них экстубируются, и они идут дальше жить своей жизнью. Но я разговаривал с врачом, она говорит, что пока пациент с ковидом, какие бы страшные цифры не показывал монитор, пока он дышит и разговаривает сам, она говорит, я отказываюсь интубировать, пытаюсь засунуть как можно больше в него кислорода, и здесь есть, кроме интубации, в России, я даже не помню, чтобы у нас в палатах был кислород. Тут-то здесь в каждой палате кислород. То есть тебе дают либо nasal cannula, это называется, я не знаю, как это по-русски, потому что никогда не видел в России этого носовой катетер. Uh -huh. Он особо не помогает. Потом есть, когда называют, надевают маску, и маска тебе помогает, как для людей, у которых, у которых храпят, у которых остановка дыхания во время сна. Вот эти, эти аппараты полностью все используются, плюс их кладут на живот и дают им маску, которая плотно прилегает и туда быстро, там 10 или 15 литров в минуту течет кислород, который увлажняется. И вот это, по ходу, это лучше всего помогает. Это называется high flow nasal cannula, то есть high flow очень высокая скорость кислорода. Это единственное, что, собственно, помогает людям не получить трубку в горло, а потому что как только они получают, они практически сразу начинают умирать. И некоторые врачи уже боятся просто интубировать пациентов, хотя это... у меня на моем счету больше 20 интубаций. То есть это довольно рутинная процедура здесь в американских госпиталях. Вот. нам выдали новые протоколы. Сейчас известно, я в новом журнале читал немного патогенез самого заболевания. Он отчасти напоминает очень серьезный грипп. То есть вирус атакует мелкие сосуды везде, начиная от головы и заканчивая заканчивая легкими. Просто в легких больше рецепторов. И, и легкие страдают хуже всего, и он про, по сути создает э, шрамы на легких, на почках, везде, где только он появляется, э, и он, подобно раку, сильно сгущает кровь, то есть возникает микротромбоз, возникает, э, э, на английском это называется DIC, это когда Человек, у него одновременно и кровотечение, и тромбоз. То есть настолько кровь сворачивается, что вот эти все ферменты, которые держат кровь, э, предотвращают кровотечение, они все используются внутри тела. И человек, у него может быть тромбоз, какой-нибудь инфаркт или инсульт, и при этом у него кровотечение отовсюду, от, откуда только можно. Вот ковид э, провоцирует это. И, соответственно, у нас есть протоколы, нам выдали протоколы для лечения, для профилактики. Я хотел просто, поэтому вам и написал, хотел это озвучить в эфире, потому что мне звонит мама с Казахстана, и она вообще в панике. Им там какие-то БАДы дали, какие-то там припарки, чуть ли не подорожник покупать, сказали. Ну, я как послушал, думаю, господи, какие дикие люди, что с них взять. Но, то есть в России как такового... Протокола нету, потому что Путин руки к экрану приложил из своего бункера и всех вылечил, поэтому э, как Кашпировский. Вот. В России сейчас из-за того, что он сгущает кровь, всем дай, э, в России, господи, в Америке, всем дают кровь. О, кровь. Пардон, что-то у меня голова не работает. Э, всем дают аспирин. Аспирин 325 миллиграмм. Потом из-за того, что э, он провоцирует сильное воспаление в сосудах, и из-за этого происходят проблемы с легкими. Есть первые исследования, что беременные женщины на втором триместре могут терять детей из-за этого, потому что происходит воспаление в плаценте. У нас появилось повышение случаев заболеваемости среди детей, и наш министр образования, которая купила должность у Тарампа, она сказала, что знаете что, мы в сентябре откроем школы, как вам такая идея, Вячеслав? То есть мы в ужасе ждем, когда откроются школы. поэтому. Да, Так вот, из-за воспаления это либо преднизон, либо здесь используется дексаметазон, 6 мг, 5 раз в день. Я сам уже выписываю своим пациентам в клинике. Нашли какое-то лекарство, которое используется для лечения глистов, называется инвермектин. Здесь дают слоновьи дозы и говорят, что помогает. Поэтому у нас на нашем формуляре он тоже появился. Инвермектин 400 миллиграмм на килограмм. То есть, грубо говоря, если человек весит 100 килограмм, он принимает 40, 40 грамм. Раньше мороженое было в Советском Союзе по 25 грамм, потом только... Сделали по 100, а вначале были вот такие вот, ну, это еще до, я так понимаю, войны, сразу после войны. Так представляете, -то, все мороженого раньше ели жестко. Да. Ну, Антибиотики принимать не я совсем. Я думаю, они, они пошли. Они пошли по тому принципу, что если не поможет от ковида, то, по крайней мере, от глистов точно 40 грамм. Вот никаких не будет никогда глистов. У, у меня сейчас ортопедическая ротация, я ротируюсь с ортопедом. И мы с ней... В Америке э, врачи, они не занимаются ни бумажной работой, даже часто не видят пациентов. Хирурги, допустим, только оперируют. У них есть э, два формата старшего медперсонала, называется Physician Assistant PA и Nurse Practitioner. Нет аналогов в России, но они, собственно говоря, под его лицензией делают врачебную работу, а им в два раза, в три раза меньше, в четыре. Соответственно, вот я сидел с ним, разговаривал, он говорит, слушай, ну реально не поможет, хотя бы листов не будет. Так что мы мыслим одинаково. Вот, Антибиотики не прописывают в Америке, если нет продуктивного кашля. Если ничего зеленое не выкашливаешь, антибиотики тебе не нужны. Они не помогают. И некоторые антибиотики могут вызвать проблемы с сердцем, особенно азитромицин или эритромицин, который в России выписывают. Потом дают ингаляцию альбутеролом или будесанайдом здесь называется. Вот, Ну и... Собственно, все. Рекомендуют повышенное содержание витамина С принимать, витамин D и, и принимать э, цинк. Поэтому единственное, что нам, собственно говоря, для, для клиники нам дали, в госпитале дают примерно то же самое, только более серьезный. Стероиды дают вену, вместо спирина дают лавенокс, он на русском также называется, я проверил. Это аналог гепарина, чтобы разжижить кровь максимально. И к нам в больнице поступило лекарство Remdesivir, которое непосредственно разработано для ковида. И люди говорят, что у меня трое знакомых работают врачами в ковидных юницах. Они говорят, что очень хорошо помогают. Вот. Ну и кислород. Кислород и молиться за всех. Здесь еще используют плазму вылеченных больных, которые выздоровели, у них есть антитела. Но пока я читал, никаких исследований не видно. Ну и ну, стараюсь... Китайцы стараются. говорят, что что-то не сильно у них помогло. Это, они же самые первые. Ну, в смысле, не самые первые. Самые первые, конечно, Луи Пастер, наверное. И, или кто начал использовать эту плазму выгонять. А китайцы попробовали, что-то у них херово получилось. Ну, как они говорят, по крайней ну, мере. Ну, там... я, читал, я читал это исследование, я подписан на три журнала, я мониторирую как раз. Я читал это исследование, они не нашли никакой разницы. Но здесь всем плевать, потому что никто не верит китайцам, все, все делают, что хотят. У меня знакомый русский парень из Москвы здесь работает, в госпитале, он говорит... Я колхицином начал лечить. говорит, а пофиг, все равно хуже уже не будет. Контингент больных снизился возраст, теперь у нас и 20 и 30 летний Опять же, ожирение, диабет, повышенное давление умирают. Все довольно жестко, потому что у нас есть уже случаи людей, которые во второй раз заразились ковидом. И в среднем информацию, которую я читал на эту тему, что иммунитет сохраняется около двух месяцев. Вот. Но непонятно, я помню, вы мне задавали вопрос, почему, почему, собственно говоря, в России вроде бы все плохо, и никто ничего не делает, а все не так плохо, как в остальных регионах. И я, если честно, у меня нет ответа на этот вопрос. И поэтому мы уже... Склоняемся к теориям заговора, что это какое-то генетически разработанное оружие, потому что оно убивает только слабых. Здоровые люди У тебя, люди, был, у тебя бы... был прекрасный ответ на, на этот вопрос. Потому что в России нет слабых. В России все слабые давно померли. Понимаешь? Ну, да. какие, какие слабые? В России остались только самые сильные, и те конек затачивают. Если вот когда был было начало путинского управления, то по официальной статистике продолжительность жизни мужчин в России была уже 49 лет. Но потом Путин нарисовал какие-то немыслимые, там, чуть ли не 73, да? Но это же смешно. Я понимаю, что так ни насколько продолжительность жизни не поднялась а скорее всего стало еще меньше. Поэтому понятно, что тут не умирают 80-летние в России, потому что их просто не такое количество. Ну это, вот ты сказал, ты снял тогда этот вопрос полностью. Я абсолютно солидарен, потому что так и есть. Ну, ну да, я вам говорил, вот допустим, у меня в больнице был, есть диализный юнит, а в в моем медуниверситете не было диализного юнита, и здесь диализ можно получить, искусственную почку можно получить через два часа, как только ты зашел в больницу. В России тебя бы куда-нибудь везли на трех лошадях с пятью емщиками и потеряли бы где-нибудь по дороге, поэтому... Да, хорошо сказано. Да. Поэтому, э, да, я считаю, что это одна из вариантов, и э, очень много людей даже вокруг не воспринимают это серьезно, э, просто ну, у нас были тут праздники, первая волна пошла э, на, на всход после Memorial Day, это последняя неделя, последняя пятница, э, э, в собственно, через две недели, в середине июня, началась жесть. В июле э, был День независимости, после этого опять все плохо. То есть люди идут на социальные сборища, идут тусоваться, идут повидать бабушку, потом... Потом, как я видел, тут одна табличка на магазине была, в интернете стала вирусная. Мы не пустим вас без маски в наш магазин. Вы потом принесете сдавать вещи вашей бабушке, которая умрет от ковида. Вот примерно то же самое. Хорошо. Плюс на фоне беспорядка. Здоровое чувство юмора. Ну, и еще хотел сказать, что довольно критическая ситуация финансово в Америке, потому что я слушал, и в этом месяце треть американских семей не смогла заплатить за свое жилье. Либо полностью, либо частично. И в сентябре вполне возможно, что до трети американцев потеряют жилье. То есть будет как, как, как во время депрессии, народ будет в палатках жить на улице. И это, естественно, немножко тяжелая ситуация. Ну, мы можем сказать, таким образом, если начнется кризис вот этот, то в России тогда ковид не признает вообще никто, даже если все умрут от этого ковида. Да. Почему? Потому что нельзя будет прекращать никакую деятельность, хотя она будет бессмысленна. Поскольку вся деятельность, практически вся, ну не вся, но 70% того, что делается в России, это нефть, газ и так далее. Они делаются на экспорт, но они не будут нужны, если кризис будет еще глубже в Европе и в Америке. Вообще мне страшно слышать это, потому что, ну если будет глубокий кризис на Западе, то с Россией будет все понятно. Так еще был шанс там как-то ее поправить после Путина, а так не будет никакого, просто все развалится нахер, половину захватит Китай, остальная часть развалится на ЛНР и ДНР, и все. И будет там вечная война, поскольку никому не будет дела до этих территорий. Вот. Поэтому, конечно, страшные прогнозы рождаются сами, в общем-то, из вот, тех вещей, которые ты говоришь. Спасибо, да, но да? да, Поэтому угу. не очень оптимальный, не очень оптимистичный взгляд у меня. Я, в принципе, оптимист по жизни, а так что-то иногда припекает, знаете, когда с каждым Прав, новым витком. Правду знать гораздо э, полезнее, да, чем просто какой-то э, такой оптимизм, не, на, не основанный ни на чем. Ну, ну, да. Да, Правда, она дает возможность быть оптимистом, потому что если человек знает правду, он всегда может из двух, из трех, из пяти зол выбрать меньше. А если он не знает эту правду, да, то он всегда попадет в яму. Ну да. Ну и, собственно говоря, эм, э, такой, я не знаю, может, Трампу советуют путинские, но тут прошла новость, э, что Трамп запретил посылать информацию а, о новых случаях covid -а непосредственно в CDC. CDC — это Central Disease Control, то есть это центральная, центральный хаб, куда все госпиталя скидывают всю информацию. Он запретил, сказал, вся информация теперь только через а, Белый дом. И я не удивлюсь, если совершенно случайно э, начнет все намного лучше смотреться на бумаге и намного хуже смотреться в реалии. Поэтому, э, но в целом ситуация довольно патовая, и я работаю на драйв through э, тестовый сайт, когда подъезжает машина, ты палку в нос засунул и вытащил. И мы в целом смотрим по 100 человек в день, как минимум. Вот, на жаре на 40-градусной. А таких центров все больше и больше с каждым днем, и инф... количество заболевших все выше. Поэтому пока никакого плато не будет. Если вы услышите, что в Америке плато, это все ерунда. Это неправда. Ой, спасибо большое. Ну, не будем задерживать тебя, потому что я знаю, что нужно идти уже, да? Ну, я еще минут 5-10 могу на, на обсуждение остаться. Вот очень, до половины. Хоро очень хорошо, да. Слава, похоже, сварщиком устроился, пишет. Да, вы знаете, вот такое лицо красное у меня было в тот момент, когда я работал, служил в армии, и у меня был прожектор АПМ-90. Вот там тоже горели электроды, и значительно сильнее, чем сварочный агрегат и рожь так пришкваривала просто вам не горюй вот тут где я сейчас нахожусь солнышко очень серьезное, если ты едешь по горной дороге особенно и тебе солнце светит в лицо, то вот такой результат как с тем прожектором с ОПМ 90 что у Славы с лицом загорел, ну понятно, что загорел они плеснули какой-то ну, у нас лето, у нас да. лето такое жарко ну да что ты да. ты в магазин же не в кассе ходишь. Нет, понятно, что я не в казке. Вроде бы это лица. Ну я, кстати, и в Саратове также летом все время лицо пришк... пришкваривал. Так что нормально. А вот у тебя я не знаю, ух, четвертая вызов. Не ну, люди, люди наблюдают. Это, это правильно. Внимание обращает. Я перебил, извини, Георгий, ответил там на вопросы, что-то мы разговорились. А у вас, кстати, как погода? Какая температура? Ты сказал, что жарко, а сколько жарко? Ну, в среднем, в среднем 33-36, но последние две недели было очень жарко, до 40 доходило, при 90-е 90 и выше влажность, так как мы в получасе от океана, то есть, ну, это вообще невозможно. Я когда работаю вот на тестовом этом сайте, я стою в полностью, у меня шлем, маска высокой защиты, шлем, потом ну, что-то типа комбинезона, но не такой, как космонавт, а просто накидка на меня. И я выхожу, я полностью мокрый, это просто ад какой-то. На солнце больше двух минут нельзя стоять. Это просто... Поэтому здесь очень жарко. Это один из... После Аризоны один из самых регионов жарких. Как в Калифорнии, знаете, показывают такая угу. полустепь. Полустепь. Вот здесь примерно то же самое. Да. И показатель того, что ковид, видишь, не умирает летом от жары, как нам пытались вчехлить. Вчехать, а да. Да, помнишь, австралиец какой-то сказал, что это все хрень. У вас там зима, у вас там в Австралии лето, но, но все равно эта хрень идет, поэтому, говорит, вы что там несете? Основной, основной вектор – это люди, которые не принимают меры предосторожности. То есть достаточно, грубо говоря, один раз сходить к своему собственному брату, который не одел маску, разделить с ним еду и все. И вся семья. Потому что вы пришли домой к тому моменту, когда вы стали симптоматичны, вы, ваша вся семья уже заболела. И мы тестируем целыми семьями. Машина подъезжает, трое детей, двое взрослые, все все тестируются. Это просто меры предосторожности и самоизоляция. Это единственное, что... Но ну, всех это уже настолько достало в Америке, что это просто. Многие люди... В Америке другая культура, здесь многие люди даже готовить не умеют. Они всегда едят вне дома, поэтому для них самоизоляция — это как? Они сидят дома, у них ни еды, ничего нет, они только бухают, там больше делать нечего дома. Вот, Поэтому, да, довольно сильно, довольно сильно люди противятся этому и хотят хоть какой-то социальной жизни. Но даже, даже, даже до таких людей дошло, что лучше подальше. Или их просто все нафиг посылают. А тут спрашивают, вы авиации служили? По поводу АПМ-90, нет, я служил в войсках в авиации АПМ-90, как правило, с лампой накаливания и с рассеивателем. А у пограничников с купольным стеклом и с дуговой лампой, как сварка. А, кстати, я когда, помню, летал на самолетах, был такой период в моей жизни, на спортивных в основном, у меня даже был свой Як-18Т, очень пожалел, что у меня нет установки АПМ-90. Такой, представляешь, чудовищный совершенно случай. Георгий, вот Аня не даст мне соврать. Мы летели в одну сторону, она была со мной, а обратно я уже полетел с человеком, а она поехала на машине с моим помощником. И мы подлетаем, и плохо рассчитали время. И стемнело. Аэродром Базарный Карбулак находится 68 метров ниже уровня моря, то есть в яме абсолютная темнота, мы летим, и я понимаю, что а аэродром это громко сказано, это просто поле, понимаешь, обычное поле и все. И мне надо туда садиться, а куда я ничего вообще не вижу. Просто представляешь, и вот мы включили фару, и вот свет падает куда-то в пустоту, и ничего не видно. Никакие Ну, обычно там какие-то дома, там какие-то фонари во дворах. А это вот просто вообще темнота, еще хреново было видно. Помнишь, как вы нас спасли? Они Фары включили, правильно, загнали на полосу джип мой, включили фары, и мы увидели фары, и кое-как смогли сесть, и, причем мы не поняли, дальше они стоят, ближе они стоят, куда нам садиться, вот две фары, на них же не сядешь, да, это жуткое такое впечатление в жизни было просто. Так что тогда я очень сожалел, что нет там установки АПМ-90, я думаю, емае, она там 10 копеек стоит, на, надо было там, когда конверсия проходила, купить так, чтобы просто была жуть. Я извиняюсь, что перебил, но просто такой mm -hmm. интересный момент. Да не вопрос. И у нас тут пошли разговоры э, о том, что наш штат закроют, то есть всех посадят принудительно домой с запретом вы выхода из дома, как в Италии одно время. Я разговаривал э, со знакомой с моей в Италии, которая попала как раз под вот этот локдаун. Она говорит, что даже на улицу нельзя было выйти. Ну а наш губернатор сказал, что нет, никакого локдауна не будет, и все умные люди пошли закупиться в магазин после этого. Так Это как в России. Если что-то говорят, что что-то не будет, точно, даже не переживайте. Все умные люди пошли закупаться в магазин. Мы с женой тоже поехали в оптовый магазин, закупились. Вот. Ну так что я вас буду держать. Так сказать, на, на связи и... У нас болеют люди, болеют врачи, заражаются. Слава богу, пока из моих знакомых никто не умер, но люди умирают. Так что все довольно серьезно. И если в Европе этого нет, то это не значит, что его там не будет. Как только люди расслабятся, он вернется. Как только откроют полеты из США, он прилетит. Так что Да, это. Мы, это мы чувствуем, это мы знаем, это мы видим каждый день. Спасибо, счастливо. Пока, Извините, пока. что не смог дольше побыть, я отключаюсь сейчас. Хорошо? Спасибо, пока. До свидания. Да. Иван, Иван, да, ну что, люди могут подключаться, у нас сейчас две темы еще осталось, это Минский что там произошло в Минске, я так понимаю, митинг, да, и митинг этот э, собрал 10 тысяч человек, кандидат президента Светлана Тихановская собрала, я думаю, что она никогда бы не собрала такое количество, если бы других кандидатов не забанили грубо говоря, то есть если бы не посадили, не отказали в регистрации, и поэтому, и, ну, где-то по официальным данным 10 тысяч, я понимаю, что там такая же ситуация, как, как в России, видите, то есть я, я, по крайней мере, вижу гораздо больше 10 тысяч человек, поэтому, наверное, то же самое, что и в России пишут левой ногой. Но это очень показательно. То есть Белоруссия тоже раскачивается. И хотелось бы, чтобы люди, которые находятся в Белоруссии, позвонили, пообщались с нами в эфире, поговорили об этом. Очень, очень интересно было узнать, какая там обстановка, что народ думает реально, простые люди. Не то, что официоз какой-то там считает и так далее. Вот так. Пишите вопросы сюда, прям в чат я читаю. А разве вирус не погибает от ультрафиолетовых солнечных лучей? Конечно, погибает. Любой вирус от ультрафиолета погибает. Но вы же понимаете, что в человеке, когда он есть, он точно не погибает. А когда он вылетает, ему нужно же погибнуть время. Любому вирусу. Поэтому... Нет, неправда. Что неправда? Не знаю, хорошо пишут. Нет, неправда. Это здорово. Не, ну было очевидно, что будет вторая волна, а карантин будет сниматься, люди будут также умирать, но СМИ уже не будет на это так сильно реагировать. И осенью то же самое, все летом там его убьет, свет, там не знаю, жара, ничего подобного. Просто вот этот ажиотаж спал, так что берегите себя, осторожнее. Будем я дальше думал, убивать что... это. А то, что он, я думаю, да, этот ну, э... искусственный хотел, вирус, понимал. то скорее всего, ну а мышь как узнаем? какая рай? искусственный он не искусственный, он все равно может вас убить. Это конспирология, она здесь не поможет. Я думаю, что Путин сейчас будет это очень хорошо использовать, вот особенно, видишь, в Хабаровске уже заявили о том, что там коронавирус косит всех подряд, некуда уже больных заносить, в больницах нет места, это на полном серьезе, это официальное заявление. То есть сейчас э, будут использовать право вводить карантинные мероприятия. То есть Путину придется все-таки вводить карантин, но не для того, чтобы победить коронавирус, а для того, чтобы загнать людей в стойло. Я думаю, у него это уже не получится. Потому что ну, люди уже раскачались, и им похеру этот коронавирус, похеру этот карантин. Они хотят свободы да, и свободы все остальное их мало интересует. Если в, в, за, в борьбе за свободу ну, Россия потеряет часть своих людей от перестрелки во время гражданской войны, или от коронавируса, это уже не имеет вообще ни малейшего значения. То есть Россия столько теряет людей от путинщины, что уже любые потери будут оправданы. Я подчеркиваю еще раз, любые потери в борьбе с Путиным будут оправданы. Ибо Россия просто погибнет, если мы не победим Путина. Так, это вот у нас Минск, да? В я так понимаю, сегодня тоже продолжаются мероприятия. Может быть, они были не, не столь э, грандиозные, сколько вчера. Хотя, кто ее знает, может быть, э, сегодня просто э, все смешалось, и непонятно, вчерашние или сегодняшние фотки. Я так понимаю, что сегодня выходили к Дому правительства. Сегодня опять э, в отношении мэра там э, какие-то э, да, вещи там использовались и прочее, прочее. Так, карантин доконает экономику. Да, он в любом случае не карантин, экономику доконает Путин, экономика сама себя доконает. Вальцев, не устал, Вайки травить? Я устал их слушать, и еще вы революшен с пляжа будете руководить, а потом вы мальчик, чтобы такой ядовитый... Чуть надо бы поберечь себя Что-то какую-то чушь пишет Захаров какой-то Анатолий Захаров Ну, если Ты устал меня слушать Я тебя блокирую, и ты идешь нахер Хорошо? Зачем ты пришел ко мне, да вот Представьте, вот, какой мудак приходит и говорит А я тебя устал слушать Да иди ты в жопу, дурак Как помнишь В этом В... Джентльмены ну, удачи, да, я тебе сказал, что я завязал, говорил, говорил, я тебе говорил, что э, если придешь, да, я тебя с лестницы спущу, говорил, говорил, ну, вот не обижайся. Так и здесь, что тут? Но вас же никто Ты... не заставляет смотреть, если не нравится, выключили, пока мы вас не заблокировали. Вячеслав Вячеслав, у меня вопрос, зачем Путин закрыл все казино? Очень просто. Понимаете, если бы он оставил открытыми казино какие-то, помимо его людей. Там бы получали бабло и какие-то другие люди, и народ быстрее бы разоряли. Зачем ему это нужно? Ему нужно, чтобы деньги шли за коммуналку, за то, за все. Зачем какие-то черти? Он, он не может контролировать все, потому что казино и вообще игра... И, и, и то, до сих пор он не, не смог забанить весь этот бизнес. Да? Весь игральный бизнес, этот игровой бизнес, это э, бизнес... Криминальный. Он не контролируется полностью. Нельзя его проконтролировать на процентов. Даже в Лас-Вегасе его не могут проконтролировать на процентов. Поэтому Путину это совершенно не нужно. Зачем? Это, это излишне. Мне нравится, но я ухожу спать с погодой ночи. Что будет с Единой Россией дальше? Вы еще. Как, как путинский режим рухнет, единая, единая Россия вся предстанет перед наши светлые очи в трибунале. Если кто-то не попадет на скамью подсудимых, то процентов попадет под люстрацию. Так что я думаю, Единую Россию за очень сильно. Но все равно, что вот спросить что будет, да, вот где-то там в 1945 году, да, спросить, а что после победы от фашизма будет с национально-социалистической партией Германии, да, ну, наверное, очень просто ответить, что будет. Для меня главная новость это то, что я сейчас в больнице, ребят, выздоравливай, выздоравливай, это очень сейчас нужно нам всем. Так. Заставим всех Кремлеботов ботов 20 часа смотреть Вячеслава Мальцева на все годы их отчуждения. Да, вот это вот прикольно было. бы. представляете, какое издевательство такое жесточайшее над людьми. Так. Что будет э, с толстым чин, с, с, сыном Чайки, кто его будет кормить? Ну, во-первых, он сидеть будет, поскольку он вместе с Чайкой совершал уголовно казуемое деяние. Я уверен, что абсолютно спокойно э, любой трибунал, да, даже не какой-то заангажированный, отправит его на очень долго. А там, как вы понимаете, на тюремных харчах... Вес очень быстро люди сбрасывают, мгновенно. Ну, там, во-первых, режим есть, во-вторых, он же будет где-то трудиться, чтобы свои грехи, так сказать, замолить. Я думаю, там скайлом где-то слава загорел, ага, загорел. Это точно. Не загорел, а сгорел уж получается. Так что... Что дает мирный протест? Мирный протест дает самое главное. Он показывает, сколько людей. Вот вы могли бы знать, что столько людей в Хабаровске ненавидит Путина. А вы же понимаете, что каждый город – это Хабаровск. Просто показан процент, процент показан людей, которые готовы выйти пока на мирный протест. Представляете, то есть процентов от 16 до 20 готовы выйти на мирный протест. Так Давайте с вами разберемся. Из этих, кто готов выйти на мирный протест, сколько процентов готовы выйти не на мирный протест. Я могу вам сказать, как криминолог, сразу, прям вот даже ничего не подсчитывая, от всего числа людей, от всего числа людей 2%. Причем делятся они пополам, это процент маршала так называемый, да делятся они пополам. Половина это абсолютные негодяи, э, дефективные, криминалитет, злодеи, убийцы, маньяки и так далее, ровно половина. А половина это люди идейные, те, кого Ламбразо называл анархистом, они даже физически другие. У них э, есть некий, некие даже анатомические особенности у этих людей, как это ни странно. Да? И вот из этих людей получаются хорошие полицейские, хорошие судьи и прочее, прочие, прочее. Прочие. Вот их тоже половина от тех двух процентов. Так что очень хорошо, если выйдет 16-20%, а внутри этих 16-20% будет еще 2%, которые готовы на поступок, на очень серьезный поступок. Откуда взялся этот процент маршала Помните, когда союзники Оверлев операцию проводили да, и высадились в Нормандии, то командование обратило внимание, что только четверть, стрелял Вообще применял оружие, только четверть. Остальные даже не стреляли. А из этой четверти, ну, от общего числа 2%, стреляла прицеп, стреляла в немцев. Да, остальные просто палили, куда глаза глядят. И вот это как раз тот самый, те самые 2% есть. Они вот таким образом делятся. Иван на молодого столона похож вот. Мирный. Поэтому мирный протест нам нужен Для того, чтобы раскачать революцию И как можно больше этого мирного протеста Вячеслав, как вы относитесь к Шиндакову? Негативно так. Шандаков классический ватник, хотя. Знаешь, ну, нужен, это Квачковская движуха, поэтому как мы к можем относиться? Ну... Да ну, нет, при... Квачков я нормально отношусь, от а Шандаков я херово отношусь, поэтому. О чем разница у них? Я их Квачков применения меня не единого плохого слова Да, сказал, Шандаков ты... засирал что ли? Я не знал. Да? Вроде у нас ходил он там на пикет какие Ну вот такие такие, Он нам на эфиры ходил которые... В форме там офицеры да? Поднимаются да? революция Путин хуйло и так далее Ну понятно ну, может. То есть такие, такие стратники Они вначале где-то служат в путинских войсках да, Вырезываются перед начальством Выкручиваются Получают погоны Как, как можно полковничьи погоны получить? Ну только резаться перед начальством Стучать на товарища и так далее Другие. Я, блядь, в армии В школу сержантского состава Закончил сержантом И после этого еще 22 месяца Служил сержантом И ни одной лычки дополнительно не получил Почему? Потому что ну, Да Поэтому, наверное, ну, нафиг Я не хочу ничего говорить Потом какие-то эти все, которые при Путине Получили там звания, Какие-то награды вылазят и, и начинают из себя революционеров корчить Спасибо. Так. Слав, ты заметил, мир очень тесен. Ну, это не я заметил. Это совершенно нормально. Слава, ты стал нудным? Раньше смотрел прямые эфиры каждый день еще с Эдиком. Ну, хорошо, что я стал нудным. Это, это, это показатель, э, как бы серьезности, да, к сожалению. Так что, Вячеслав, как считаете, Путин смотрит ваши эфиры? Нет, конечно. Путин. Ну, когда-то весь... смотрел, жестко, когда был трипером на первом канале. Ну да. С... Я думаю, что он что не забыл. Вы ему снитесь в любом случае. Как он там бомбил после этого? Это было эпично. Да. Ну в да. итоге мы за границей теперь и в Розовке. Но он же тогда после выборов забомбил. Он там через Демушкина пошла информация, что будут давать по 15-20 лет за Мальцева. Это было сразу после после Трепера. Обидчивый. Так. И Штру, Путин преступник? Это аксиома, да? Конечно преступник. Что там? Кто-то есть у нас? Не, молчат, может быть бояться, что я не знаю не ты, А ты куда-то вывесил? Ну грубо, вон висит можно... на экране. А, ага, странно. Слава, ну когда ты свою студию купишь, поедешь в ней, в ней в Хабаровске на большой скорости, мы на крыше твоей студии будем сидеть и приветствовать Хабаровчан. Ну, студию я купил. Студию я купил, а в Хабаровск я не знаю, когда мы на большой скорости поедем. Я надеюсь, что э, придется ехать чуть поближе, чем до Хабаровска, и ибо Хабаровск будет везде. Так. так. Вот Валентина Рязанцева у меня опять что-то про Шендакова причесывать пытается. Что он про меня ничего не говорил. Ну, значит, у меня нет ушей и нет глаз. Поэтому я что могу сказать? Ну, ваше мнение оставьте при себе. Зачем вы пытаетесь навязать мне свое мнение? Я вот что-то рассказываю вам, но я же не пытаюсь вам свое мнение навязать. Я просто говорю, это так это так вы можете остаться при своем мнении. Вот такие дела. Так. Поэтому без обиды, кто будет пиарить людей, которые плохо обо мне отзываются, я просто буду банить и все. Ну или, по крайней мере, временно исключать 100%. Ну, скорее банить. Потому что зачем мне на моем канале пиарить каких-то соратников? Абсолютно да. правильно. Какую-то пользу приносили. Ну, а да. то есть сначала вот одно и то же. Сначала их пиаришь, они приходят в эфир. Да. Потом становится Они А поласковые, такие, такие, а потом они хотят кайпануть. Как этот, как вот там? Котельников, мотельникова. Ну да, ну там. Аукстасы, ну, Пидор... пидораса. Да их да. там навала. Месть им числа. Украина на, на, на связи. <зыв> ну, не знаю, Анатолий. Да. У нас Давай. Только, только Анатолий. Анатолий. Да, я, да, добрый вечер. Виталий. Да, привет, Анатолий. Да, добрый вечер, Слава, очень приятно, ты уже мне узнаешь. А, ну, все, памяти же. нет у нас. У меня, слава богу, с психикой все нормально, <сих> память вроде хорошая. Ну, слава богу, да. Ну что, начал уже бегать в регби, тренироваться, восстанавливаюсь после травмы. Вот сегодня я бегал я немножко, ну так пока еще слабо получается, но я стараюсь. Да, в своих стримах освещаю события в Беларуси. Ну, кстати, расповедай нам. Расскажи по-подробнее, -по да, что там происходит. Ну, чтобы соединились, чтобы, значит, Светлана Тихановская, Бабарыка, представитель, это жена Бабарыка, насколько я понял, <свот> и третья <свот> этого... А, нет, не жена, там это женщина Бабарык и жена Валерия Цепкала, Они объединились с тем, чтобы выступить единым фронтом на предстоящих выборах, чтобы голосовать за Светлану Тихановскую. И если она победит, они решили, что потом опять, то есть снова будут выборы, честные, справедливые, чтобы все смогли принять участие. То есть она президентом не собирается быть в случае ее победы, а будет проводить следующие выборы. Тем, чтобы определить достойного кандидата. Вот так вот. То есть это ну, последние, ну, последние... Ну, Понятно, что она не победит. И понятно, что там Лукашенко нарисует. Но это объединит людей. И может быть реактивный такой всплеск, очень реактивный всплеск на фоне этих выборов. Они абсолютно, извиняюсь, я перебил, правильно сделали. И я вот как раз ждал объединиться оппозиция вокруг хоть какого-нибудь кандидата, которого пропустили. Да, если это случилось, то у Лукашенко единственный вариант – это снимать кандидата с выборов. Потому что мы все прекрасно понимаем, что начнется. То есть сейчас те люди, особенно, чьи кандидаты сидят по тюрьмам и по ссылкам, да, они, наверное, будут землю рыть. Поэтому и финансы найдут, и все. Я думаю, что у Лукашенко прям все очень плохо. Он сделал Самый негодячий вариант из всех, которые можно. Он объединил. Это вот удивительно. Все вот эти вот э, диктаторы они в конечном итоге становятся самыми лучшими революционерами. Они объединяют всех, кто никогда бы не смог объединиться. Да? То есть вот, вот эти вот кандидаты железно бы не объединились, но пропустил бы он всех, но они бы каждый взяли по своему кусочку, все равно он все переписал, и никакого бы такого шухера не было, как возможно сейчас будет. Посмотрим, очень интересная ситуация. Да, очень, очень интересная ситуация в Беларуси. внимательно я слежу, смотрю эти видеоролики всех этих и оппозиции и остальных кандидатов очень интересно будем смотреть если конечно президент лукашенко себе напишет опять там 76 процентов поддержки он себя рисует... напишет 90 Напиши. Ну, конечно, ну, а у него есть разве другой вариант? Он должен написать себе 90 процентов поддержки. Он не может написать себе 60, там 50 и так далее. Он должен написать 90 процентов и, и будет все, все, что должно случиться. Ну, Белорус, Белорусы, вот да, почему нельзя? Нормально. Белорусы очень спокойная нация в Европе, наверное, самая спокойная. В Европе. Ну, как Москва. они пьют полицаев, я видел. Да. Самая спокойная нация доведена уже до края. Достали уже, конечно же, это все. Ну, будем смотреть, очень интересно там события развиваются. Если, конечно, нарисует себе Лукашенко большой такой процент, если будет молчать, оно вот все по-прежнему. А если поднимутся после выборов, после 9 августа, Тогда, возможно, такой какой-то сценарий революционный, возможно, еще там развитие событий. При упоминании фамилии Бабариха почему-то вспоминается сказка о царе Салтане. Ну да, там да, свати бабы Бабариха. У нас депутация была с фамилией Боброва, ее так звали всегда, всегда. Володин ее так прозвал в свое время. Слава, загорел ты круто. Я не загорел, я сгорел сегодня. Просто сгорел. Не знаю, у нас, кстати, очень-очень довольно холодно. Ночи холодные. Я там по ночам подрабатываю сторожем. Практически где-то было 10-12 градусов тепла. Настолько, настолько холодно эти ночи. Это вообще капец кошмар. Дожди идут. Ну, сейчас ним уже пару дней немножко перестали дожди. Так, дожди льют и очень холодные ночи. А днем где-то сегодня 22, возможно, там 24. Так. Лето очень холодное, очень дождливое. Такого, кстати, еще не помню. Хотя такое было последнее лето перед армией, это 1985 пятый год. Если ты помнишь тогда, Горбачев, там, все на борьбу с небывалым урожаем. Помнишь что это было? Нет, не помнишь? В 85 -м? Да, Да, да. Да, был, был что-то такое. Да, Короче, тогда... ну, я уж в армии отслужил, я в институте учился. Да, было жарко, жарко точно было. Нет, нет, тогда небывалый урожай очень был. Лето такое, было дождливое. А август был... <связыч> а август именно был, ну, по крайней мере, здесь у нас, в Украине. И Горбачев <связыч> очень большой урожай тогда был. Всего, все уродило. И уродило. И Горбачев такой. Все на борьбу с небывалым урожаем. <связыч> ну, да, <связыч> Не знаю. Да. Было такое, да? Ну, не знаю, в этом году посмотрим, что там у нас, нас, нас Пишет, в каком месте банкир по отмыву денег Кремля через Беларусь, Бабарика, является оппозиционером и тем более политиком. Ни в каком месте он не являлся оппозиционером, ни в каком месте он не являлся политиком, пока не произошли эти события. Вот вы мне скажите, в каком месте был оппозиционером Фургал? Вот вы мне скажите, в каком месте. Он и сейчас-то нихера не оппозиционер, но его подняли в виде флага, какая разница, э, что говорил Христос, да, никого это уже не волнует. Главное потом, как это интерпретировали. Вот то же самое и здесь. Абсолютно неважно, кто этот бабарика. Абсолютно неважно, за Кремлю или за кого. Люди против Лукашенко идут. Бабарика этот, это просто повод. Был бы другой повод. И вы помните анекдот про... Чебурашку и Гену, да, помните, когда э, Чебурашка с Геной напились и в парке стоят, мужик идет, Гена подходит, без шляпы, ебц, мужик упал, вскочил, убежал. Второй идет, почему без шляпы, ебц, упал, вскочил, убежал. Чебураш говорит, ну раз так можно, нас же вот по-другому. Он говорит, как, ну вот смотри, сейчас как я его спровоцирую, подходит, говорит, мужик, дай-ка мне закурить. Аня, говорит, если я спрошу курить, а он мне э, да, даст без фильтра, а я сказал, что ты мне фильтр, без фильтра дашь, ты дай с фильтр. он мне не даст, а я и тогда уже навинтил. Или вообще, может, у него сигарет не будет. Ну, подходит, говорит, мужик, дай скурить. Говорит, а где какие, с фильтром или без фильтра? Он говорит, ну, давай с фильтром, дай. а дай прикурить. он говорит, а от спички или от зажигалки? Стоят, смотрят, думают, Гена, почему без шляпы, ёпс, понимаете, вот это то, что происходит сейчас, абсолютно неважно уже от чего дает прикурить Путин или там Лукашенко, главное, что они без шляпы, главное. Что им надо просто навинтить. У народа уже нет другого выхода, нет другого желания. Просто есть одно желание навинтить. А кто будет поводом? Фургал, бабарика там похер вообще. Абсолютно пофиг. Ну все, отключаюсь, было приятно пообщаться. Не, не, ну а если слова не дал сказать, давай да, говори. Да, ради бога, я не больше так, в принципе, особо Не, не, не, не, не. Так... Да, да, говори. давай по, по Белоруссии, по Белоруссии говори. По Беларуси. Да. Но, значит, по Беларуси что? Это оба барыка инкриминируют создание группы, разбойничей, значит, группировки. Плюс отмывание денег, дача взятки и еще там куча преступлений. С сидит он в СИЗО, КГБ вместе со своим сыном. То есть они это все руководствуется на основании э письма госконтроля э, Беларуси, что пришло письмо избирательной комиссии, они решили, что все преступления ему пришили. То есть не было ни суда, ни следствия, ничего просто, что вот Бабарик, значит, он уже преступник. А, что касается Цепкала, которого не зарегистрировали, он собрал порядка 160 тысяч подписей э, за признанные действительно только 75 тысяч. То есть человеку там отбраковали э, порядка там... 70-80 тысяч сказали, что они действительно. Но единственное, что действительно, это женщина, которая ну, порядочная, видно очень, жена блогера Сергея Тихановского Светлана. Вот действительно одна осталась там. А, три остальных кандидата Черечев, Дмитриев и Анна Конопатская, это ну, спойлеры так называемые. Там, не знаю, не, не от власти идут, не от власти тяжело сказать. Или просто сама вид решили там попробовать свои силы. То есть они существенного влияния не оказывает на предвыборчую кампанию, скажем так, в Беларуси предвыборную кампанию здесь. Да. Ну, вот интересно, будем посмотреть, конечно, что там творится, буду внимательно смотреть за событиями, которые там происходят. и будем начать 9 августа. Ну, там они пока голоса посчитают, они нам должны, вроде бы, 10-го объявить результаты голосования выбора президента, ну, будем надеяться на перемены там наших соседей. потому ну, что там будет, конечно... А не же ж, помните, про собаку, про овчарку я рассказывал, нет? Нет? Помнишь? Ну, не ну, помню, что. Ну, как вот, две овчарки собрали, значит, Украина она, говорит, не, я не могу здесь жить. Пойду, говорит, в Белоруссию, слышал, там кормят хорошо. Здесь, говорит, так голодно, как-то все так плохо. Ну, пошла, через месяц приходит Другой говорит, не все, не могу в Беларуси жить. Ну да, чёрт, да, ты... ой, да, ну, да, да, да, да, да, да, не... да, да. да, да. жирный. Она говорит, ну, здесь хоть лаять можно. Действительно, ну, вот, да, как-то свободнее да, как Ваня, да, в Украине, можно там что-то там, какие-то митинги выходить, что-то там бороться, критиковать, в принципе, там можно и власть, и президента там, и, и, которые делают неправильные шаги. Ну, больше критикуем здесь окружение его там всяких этих прихлебателей, которые там, на мой взгляд, делают неправильные вещи, неправильные шаги. Хотя в последнее время видно, что пошел плен, конечно, в сторону национальной идеи, да, Вань? Как ты его вот освещал там уже не более... Не знаю, такой... пока не вижу национальной идеи. Да, не вижу, да? Но да. все равно уже это... Я, кстати, прорекламирую, чтобы не расходились после эфира, где-то минут 6.15. Демонтирую новое видео от меня, от заявления. Сейчас Кадыров наехал на Зеленского. Мое мнение по этому поводу. Смотрите после эфира. Очень интересно. Ну, там, посмотрим. В формате блогинга я сейчас буду записывать видео, обращение буквально минут 7. То есть немножко другой формат. Да. Интересно. Интересно, посмотрим, да. Ну, хорошо, тогда все было приятно пообщаться. Всех блахом. Пока-пока. Счастливо. Папа. Так, вот спрашивают, как отношусь я к Малышеву и здоровью, которое. Ну, помните, был Олег Поповов такой замечательный клоун, который потом уже уехал жить в жизнь в Германии, жил достаточно бедно. Почему? Потому что при Советском Союзе клоуны ну, получали мало денег, да, очень мало. Ну, вот, видите, Малышева живет не при Советском Союзе, поэтому получает достаточно денег, чтобы купить там что-то за рубежом в Америке и так далее. Как я могу к ней относиться? Ну, может быть, к Попову я относился гораздо лучше, э -э да, ну, может быть, потому что это было детство мое, или потому что я ходил на его представление и видел их по телевизору, а малышу я по телевизору не смотрю, да, ну такая разница, в общем, по большому счету, что она клоун, ну, может быть, она какой-то злой клоун, который работает на Путина, да? ну, там таких злых клоунов Навального. Ну такой это не опасный клоун Убоюкивич, а вот Соловьева Киселева по зарплатам там у них, по-моему, около 50 тысяч долларов, а то и 100 тысяч долларов э, информация. Они огромные деньги заколачивают на роспропаганде. Так что не удивляйтесь, почему они жопу рвут так сильно. Щедро что, тут, режим. Тут вот какой-то Владислав Захаров там... Давай на баррикады, пишет. Я на баррикадах на своих уже, знаешь, сколько лет, блядь. Вот тебя только Владислав Захаров, я не видел. И там владелец самолетов пишет. У меня нет сейчас ни хера, ничего. А самолетик, который был, это был Як-18, у которого календарь поперкали, кончился 15 лет до того момента, как я его купил и стал летать на нем. Конечно, 4... да? Конечно, 4 тысячи долларов я за этот самолет да. отдал, он был абсолютно старый. У него было старое все, когда, когда я смотрю фильм Этот безумный, безумный, безумный мир. Помнишь, там угу. на немецком самолете немец там взлетает, а такая женщина. Она так перекрестила, встала перекрестила. Вот Аня меня тоже так провожала. Однажды вороны побили самолет так, что руль высоты один оторвали. Это было что-то чудовищное. Как удалось нам сесть, я до сих пор не могу. Понять. Ну, в общем, все было разбито. А самолет, я помню, конечно... В 16-м году у вас был план на выборы пролететь России на самолете. Да, нам-2, конечно, потому что ну, я могу пилотировать этот самолет. Очень, очень хотелось мне полетать. Да, но как бы мы находили десяток самолетов, наверное, и все в последний момент отказывались, потому что ну там mm -hmm. с ними вели беседы. Так, у нас подключился Тенгри. Добрый вечер. Давай. Вы в эфире. Включи микрофон. У тебя микрофон отключен. Ладно, пока человек подключается, у нас бежит новость в чате Лукашенко. Гипертоническим кризисом там госпитализирован, но официальный пресс-секретарь заявил, не дождетесь. То есть... Лукашенко госпитализирован. Ну, якобы, да, такая новость сегодня прошла. А это, я думаю, это я... Да, думаю, не а заявил официально, думаю, что... что лажу, самом... Лукашенко... Да даже если бы его госпитализировали, никто об этом не сказал. Он как большой брат. Он должен жить, даже а... если он умрет. Поэтому да, не поэтому, не это, это, это очень странно. Это значит все очень херово, если его госпитализировали. Ну, может быть, может быть, броснул Пока Ничего. он в эфир не выходил. Я думаю, что нет никакого вброса. Я думаю, что вполне есть такая информация, то она может предвосхитить, может, его уже и в живых нет. Что бы они там не говорили, понимаешь? Mm -hmm. А будет ситуация очень смешная, представляешь? Зарегистрированы кандидаты, какие-то вот как фургал технические, и один вроде как оппозиционный кандидат, да? Представляешь, какие будут выборы смешные? Если Лукашенко задвинется, это будет вообще Убрет. просто рок н беларусь Ну, рок н будет в Беларуси, конечно, однозначно. Это будет очень смешно. Инсульт у Лукашенко. Я вполне допускаю, что его путинцы во-первых, давили, а во-вторых, ну, кто-нибудь мог ему и, так сказать, это помнишь, как в э, фильме -то в том, говорит, а водичка откуда? Говорит, с околицы, говорит, или, или с площади, помнишь? Так что могли с ему водички или там с площади принести. Так что инсульт сейчас запросто можно спровоцировать лекарственными препаратами, ядами, чем хочешь. Не проблема, слава конечно. Да, Лукашенкое прислана... окружение напичкано агентурой Москвы, поэтому он сам понимает, что да. и все понимают, что можно устранить любую секунду. Пишет, ушел из жизни, как горбунгулы, или как его там. Вы понимаете, тут с Лукашенко очень тревожная ситуация, если... Если он так и такие игрищие начал, то вопрос, зачем в период выборов так поиграть, это можно остаться без всего. Вот сейчас начнет и пойдет информация, что Лукашенко помер, что это двойник, царь, ненастоящий и так далее. И по Беларуси начнут эту информацию тиражировать. И я, и я не знаю, что там будет. Там вздрейфят все, и на избирательных участках Беларусь ⁇ это не Россия. Там очень здорово испугаются, и командиры различных подразделений спецназа 10 раз подумают, да, прежде чем отрезать, а скорее, скорее всего э -э соскочит. Вот пишет, Мишустин даю, Да, он с Мишустином встречался, так что запросто могли Интересно, очень интересная мысль. Не, ну Путин же понимает, что Лукашенко его обманет. Что они договорились, но Лукашенко не будет держать слово. Так что вполне возможно, что и так поступит. Интересно. Так, кто там хотел подключиться? Что-то молчит наш собеседник. Ну, в общем, сегодня мы так пообщались. Да? А вот в... а, да, да, да, вы в да, эфире. Да. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Салют. Да, Астрахани, Любители да. оружия. Ага. Ага. Здравствуйте, Вячеслав Мальцев. Добрый день. Иван тоже. День. Да, здоровья вам самое главное. Хотел насчет символики поговорить. Значит, символика в виде шевронов. Классная символика в виде ВВ, например. Вот у меня семья, те, кто имеет право голосовать, их двое. Они угу. все голосуют против. Да? Против да. Путина, против. Знаешь, против Конституции. И получается, два шеврона. То есть, ну, шевроны на рукавные шевроны. Это символика. Да. да, еще что хотел сказать. Забыл. Ладно, я так просто позвонил. Я на самом деле подключился только что и всю тему разговора не слышал. Сегодня у племянника для рождения было. Очень хорошо. Я попрошу насчет символики. Вот мысль вполне, я просто визуально не представляю, лучше это как-то нарисовать и на телеграм-канал загнать мне. На ну, рукавный очень... шеврона, вы знаете, такие Vv. Такие, они так вв. Ну, как на рукавных шеврона, вот знаете, ну, в... как вариант. А почему бы и нет? Лейтенант, что ли? Рисуйте, допустим? присылайте. Да, да. Кстати, Лейтенант. все, что нарисовано, Лейтенант. даже вот на эти значки. Весне... Трое, значит, трое будет, две галочки будут стоять. В виде, ну, ну как нашего символа, нашего символа да. галочки красной. Да. То есть две да. галочки будут стоять, да? Классно да. Трое да, в семье, да, трое, трое знаешь, четверо, четверо. Ну, и там будет читаться капитан, майор и так далее. Да. Ну, в таком плане. Здорово, прекрасно. Да. Спасибо. Спасибо. Да. Благодарю. Счастья Пока-пока. Так, кто там еще? Или все, заканчиваем, чтобы ты мог свой эфир. Ну да, наверное, сейчас еще как раз посмотрят. Буквально. Да, допущу. хорошо, тогда давай закончим, тогда всем привет передадим. Мы про Хабаровс так ничего не поговорили, Ну там о... немножко таких... спало, естественно, сейчас в воскресенье, завтра ждем уже с утра, потому что там сейчас уже ночь идет, глухая, 5 часов утра сейчас там, и где-то я думаю, что Первые новости, ну, уже Вячеслав Мальцев завтра в эфире огласит. Да, ну, тут говорят, что там говорят, и вот здесь пишут, и я перед эфиром стал э, читать тоже, нашел, что там прошли задержания. Так это или не так, потому что с Хабаровском очень много связано фейков, да, по поводу того, что там каких-то ментов, не пустили в аэропорту, так это или не так. Ну, мне кажется, что не, не совсем это так. И вот по поводу задержаний. То есть нужно больше информации, нужно понимание того, что происходит. Поэтому я прошу всех наших э, мартизан и всех наших товарищей в Хабаровске, вы пишите э, на Телеграм пишите, на почту пишите, э, на Телеграм-канал авторский канал Вячеслава Мальцева пишите, ну и мне лично на Телеграм можете писать тоже совершенно свободно. Спасибо большое. До свидания. Да здравствует революция. До новых встреч. До...